Третья часть решения задачи до 17. Итак, мы, следуя нашему плану, вот это мы определили внешние силы и моменты. Какие это у нас силы и моменты? Давайте мы их запишем. Давайте мы начнем писать решения. Это у нас был рисунок 1. Как всегда. Давайте составим вспомогательный рисунок. Я считаю, что чем больше их будет составлено, тем лучше. Это у нас следующий стержень АВ и вот этот стержень ОО1. Мы их не учитываем. Это у нас будет вот такой двузубец плоскости. Если берем плоское изображение. Здесь у нас действует вращающий момент М. Если изображать векторно, здесь у нас действует, значит, что ZA и что XA, ZA, XA и YB. То есть реактивную силу мы раскладываем на три составляющих. Точно Также здесь реактивную силу в точке B мы раскладываем на две составляющих XB и YB. Плоскость рисунка мы располагаем, значит, вот этот рисунок, стержень находится, вот его плоскость симметрии находится в плоскости YOZ. Вот это у нас ось Z, это у нас ось Y. Ну, ось X, соответственно, перпендикулярна плоскости рисунка. Ну и здесь у нас действует в центре масс приложено, что сила тяжести G вот, данного тела. Напоминаю, это тело движется с каким-то ускорением. Итак, силы, которые действуют, это у нас что? XA, YA, ZA. X, B, Y, б Это все у нас неизвестно. Еще что? Сила тяжести. Но она нам известна, поскольку масса дана. И момент вращающий. Вот он. Замечательно. Мы определились вот с этой частью задач. Это все хорошо. Вот с этой. То есть определили силы и моменты, которые действуют на это тело. Теперь давайте определимся со следующей частью. То есть определимся с ускорением, с кинематическими характеристиками. Общем, ускорение скорости, угловые ускорения, угловые скорости. Тело наше совершает какое движение? Давайте мы выпишем еще раз, еще один вспомогательный рисунок. Наше тело совершает вот такое движение. Вот это ось Z. То есть ось нашего неподвижного вала у нас тело совершает вот это, значит, вот-вот-вот. Вот его, значит, опять-таки вот этот двузубец давайте изобразим. Вот этот центр масс где-то здесь должен быть. Этого тела. Вот Мы уже поняли, что он вращается вокруг оси Z. То есть он движется по окружности, ну давайте вот так вот изобразим по окружности вот этого радиуса. Ну это если у нас точка А рассматривать как центр масс ну, неважно, не какую мы можем и точку О рассматривать как центр начала системы координат и точку О 1 неважно. в любом случае когда мы будем говорить о радиусе о радиус векторе мы будем понимать что речь идет если о вот этой точке то радиус вектор относительно центра координат если о радиусе круга траектории вращения то это вот окружность вот об этом вот об этой, то есть, как обозначить, Cz. вот об этом отрезке c, c z. Теперь э, тело вращается, значит, у него что имеется? Угловая скорость направлена, раз вращается сюда, то есть взгляд с положительного направления оси z, он вращается, что против часовой. Значит, угловая скорость омега направлена сюда, угловое ускорение, поскольку у нас и момент направлен туда, тоже направлен сюда же. Что происходит? Значит, Скорость линейная будет направлена по траектории, то есть вектор V будет у нас расположен каким образом? В плоскости x, y. В общем, что я хочу сказать? Что вот здесь у нас если радиус вектор будет ну, x, y, z произвольный, вот этой точке, зависит от того, как, где мы возьмем начало координат, а я вот Помню, что там мы брали несколько систем координат. В данном случае мы можем взять относительно точки А, например. То есть, радиус вектор, в общем-то, произволен, хотя вот именно в данный момент, в рассматриваемой задаче, его координата x будет равна 0. То есть, R в момент tau будет выглядеть вот так вот. 0, Y, Z. Но в произвольный момент это будет произвольные значение x, y, z. Но совершенно иначе обстоит здесь дело. Значит, скорость v, она будет что? Перпендикулярно плоскости, а, перпендикулярно вот данному радиусу, то есть угол 90 градусов будет, и что? То есть по касательной траектории, и лежать в плоскости, которая что? Перпендикулярно оси x, o, который перпендикулярно оси оз. То есть вектор В, если мы свяжем вот здесь вот систему координат, вектор В у нас будет обладать, соответственно, э э какими-то э 2x в y координатами. А вот vz у него будет что? Константа равная нулю. Почему? Потому что этот вектор лежит что? В плоскости какой? Не константа, а просто 0. То есть это лежит в плоскости X, o, Y. Точно так же вектор Омега. Какими обладает координатами? 0, 0, Омега, Z. То есть он параллелен оси Омега, значит и оси Z. Поэтому его проекции на оси X и Y равны нулю. Точно так же касается что? вектора эпсилон. То есть это будет 0, 0, эпсилон. Z. Кстати говоря, касаясь вот здесь, то же самое можем сказать и насчет чего. То есть, вектор m, по идее, у нас будет иметь 0,0, mz какой-то. Вектор g будет то же самое. g, 0,0. Здесь даже проще. Минус mz. Ну и так далее. Эти все, соответственно, То есть тоже они будут обладать, если их представляют вот эти вектора в координатном виде, они все будут обладать только одной координатой, соответственно. Теперь вот же, что мы имеем. Но ну, еще мы имеем, естественно, что раз тело вращается по окружности с ускорением, то ускорение значит мы его разбиваем, общее ускорение мы разбиваем на две составляющие. Это какое оси стремительное, а оси стремительная и А, какое А-вращательное. То есть А-вращательное. В данном случае оно будет совпадать при вращении вокруг неподвижной оси. Значит, что у нас будет? Оси стремительная будет совпадать с нормальным, а вращательная с тангенциальным. И вот сумма этих двух ускорений будет давать что? Ускорение точки А, то есть А АС. Итак, сразу если разбираться вот здесь, что у нас будет? Значит, ускорение АС, соответственно, тоже будет обладать только что? АЦХ и АЦY, а его проекция на ось Z будет равна нулю, потому что все дело происходит в плоскости перпендикулярной оси Z. Ну вот, пожалуй, значит то, что я хотел сказать про кинематические характеристики. Но дальше стоит, вот как мы их определяем. Но здесь нам, конечно, стоит же вспомнить общие сведения о вращательном движении. Какие? Итак, если тело, давайте вспомним, то есть вращение, в данном случае вращение вокруг неподвижной оси, неподвижной оси. Вот у нас ось вращения, вот у нас тело вращается, вот все то, что я изображал вон там. Значит, вот у нас вектор, что омега и эпсилон, давайте вспомним кинематику вращения, это ось Z. Это у нас оси x значит это скорость, это у нас ускорение А. Чему равно скорость? Напоминаем, скорость равна в этом случае омега умножить на r. Где r, это повторюсь, что у нас? Это вот наша x, y, r это радиус вектор, не путайте его с этим радиусом r. Давайте этот uh, радиус обозначим через ρ, например, в данном случае. Вот у нас uh, как скорость определяется при вращении. Если теперь у нас будет, значит, а ускорение это что такое? Это производная от скорости. Если мы подставим сюда, это значит производная от вот такого произведения. Производное произведение равно чему? Производная первого множителя умножить на второй плюс первый множитель умножить на производную второго. Это у нас будет производная угловая скорость, это угловое ускорение. Производная от радиус вектора, это скорость. Это у нас есть что? Вращательное ускорение. Это у нас есть что? Оси стремительное ускорение в общем случае. Но если мы подставим, значит. то будет у нас здесь э, Место В, например, мы можем подставить, не забывайте, что и Омега, и Омега-Р. То есть, вот это у нас э, общее правило для определения, что движение по окружности. Напоминаю, нам нужно определить, что, в общем-то, что вот это ускорение, ну и там нам еще понадобится, собственно говоря, и Эпсилон, и Омега нам тоже понадобится. Напоминаю, что у нас по правилам Эпсилон это Омега-Штрих, Производная от Омега при вращении вокруг неподвижной. А равно Омега. Ну, это все у нас было. Итак, напомню, всегда ось стремительная направлена к оси вращения. Вращательная в данном случае направлена по касательной траектории. То есть, это касательная То есть, в данном случае это А тангенциальная и А нормальная в данном конкретном частном случае. Теперь, теперь мы ставим перед задачей определить, значит, массы и моменты инерции этих массы и моменты инерции этих тел. Об этом давайте в следующем фрагменте.